Привет всем, добро пожаловать на наш маленький уютненький, уютненький стримчик, посвященный 4 мая. Кто вдруг не знал, 4 мая исторически сложилось это так сказать, всемирно празднуемый день звездных войн. Это основано на игре слов May the 4th be with you, что звучит одинаково примерно. И да пребудет с тобой сила, и 4 мая да, да будет с тобой. Собрались мы сегодня с Владимиром Немножко побеседовать на мифологическую, психологическую тему Ну и что-то, может быть, немножко из личной жизни вспомнить Из нашего совместного прошлого Ну если силы останутся, то и чат почитаем на какие-нибудь вопросы отметим В планах нет у нас разбирать прям Звездный Войн как фильм Это когда-нибудь, наверное, состоится на каком-нибудь киноклубе Сегодня просто такая, ну, некоторые психологические аспекты Ну, в качестве вступления, я, в общем, о Звездных войнах узнал сравнительно поздно. То есть сначала там у моих одноклассников, самых обеспеченных, появились видеомайтофоны. И на них что-то такое сверкало, когда в гости приходишь, там, жих-вжих, тысяч-тысяч, пим-пим. И я видел как бы обрывочные куски сюжета. Это, наверное, была тогда четвертая часть, я помню, в частности, конкретно там момент, когда Это, наверное, самый первый момент, когда я был. Потом была эпоха видеосалонов. И, естественно, мы посмотрели мы эти там четыре части, три части первых, вот эти вот, четвертый пятый шестой Как-то никакой особенной глубины тогда я в этом не видел. Ну, научная фантастика, я увлекался научной фантастикой, у меня ее было, там, я ее смотрел по возможности, у меня была большая коллекция книг достаточно была, там, отечественной фантастики, зарубежной фантастики. Ну, фантастика и фантастика. И наверное прорыв произошел примерно в тот момент когда у меня началась в общем вот эта личностная трансформация скажем так и там было очень плотно э, как бы это сейчас я буду про это говорить то есть одновременно начали что называется беспокоить и резонировать проблемы которые были у меня лично с моим отцом ну и отцовскими фигурами да, моими лично и одновременно так уж получилось начался резонанс с сыном, с Владимиром. Сейчас я затрудняюсь, прям четко сказать, сколько же было лет тогда. Ну, наверное, я думаю, первые, конечно, такие вот трепыхания начались уже, наверное, на первом году жизни. Вот, Но где-то к году, наверное, третьему-четвертому вот так все уже было серьезно. Речь шла, в общем, как бы я уже более-менее понимал, что семьи не будет. Вопрос был только во времени. Вот, Ну, оставалось еще около трех лет этих вот а, мучений как бы и в кавычках и без кавычек сейчас задним числом даже я не знаю хотел бы ли я что-то из этого чтобы я сделал аналогично чтобы поменял трудно сказать Но, в общем как-то в очередной раз когда я пересматривал уж не знаю где это было возможно это было в командировке может это было дома в в какой-то момент, естественно, я решил Владимира погрузить в эти самые «Звездные войны», и мы их начали смотреть. Я уж не знаю, наверное, это было так рано, что насчет толком наверное, и не говорил, как следует. И тем более не мог понять, что там. Но странным образом, вот этот сюжет, который я уже видел много раз, для меня ничего нового не было, он вдруг начал у меня резонировать. И мне показалось, что я вдруг понял, о чем он. Ну или, по крайней мере, для меня лично «Звездные войны» навсегда поменяли свой вот этот вот «Ореол». То есть до этого это была научная фантастика, птич-птич-птич-птил, -ти космические корабли, там то, что, ну, жанр, который я называю космическая хрень. И вдруг неожиданно в этой космической хрени, как бы какая-то такая пелена вот это вот science fiction, она упала, и на ее месте остались вполне конкретные фигуры. Отец, сын, да? это вот двухпоколенческое, там, ну, как бы, видимо, два поколения, да, а видимо там даже больше поколений присутствует. Я, естественно, сейчас в основном буду говорить про вот эти шесть частей, там. Сначала вторая трилогия, потом первая трилогия, ну, а остальные не знаю, там, в общем, наверное, особо и обсуждать нечего. Ну, может, заденем. Я даже и не знаю, чем, чем кончилась эта вот девятая часть, представлениями. Ну, я уже неоднократно говорил, да, что я, в общем, с большим уважением отношусь к Юнгу и юнгианцам. Я читал достаточно много, ну, как достаточно много, в общем, что мне попадалось из известных юнгианцев, таких вот классических, типа, там, Джеймс Холлиса, Роберта а. Джонсона, там, ну, еще что-то было. Я читал, смотрел лекции и так далее. И, ну, достаточно хорошо видно, в общем, невооруженным глазом видно, что в истории «Звездных войн» Прописано классическое путешествие героя, да, и пока я не узнал вот фамилию Джозеф Кэмпбелл и имя Джозеф Кэмпбелл, я, в общем, как бы соотносил его только с э, мифом о Парсифале, потому что там достаточно прозрачно видны, то есть просто он перенесен, ну, в некое абстрактное будущее, какие-то декоративные замены, но, в принципе, это такой классический, ну, вариация на, на тему мифа о Парсифале. А потом я узнал, что, оказывается, Джордж Лукас, он вполне осмысленно базировал свои вот эти вот сценарные изыскания, сценарное творчество, вполне осмысленно базировал его на творчестве Джозефа Кэмпбелла. А Джозеф Кэмпбелл это человек, который, по-моему, ввел понятие мономиф, да, то есть нашел нечто совершенно общее не только вот, э, то есть как бы он вытащил корни не только из мифа о Парсифале, а углубился в корни еще глубже, то есть он нашел ну, некую общую суперструктуру, которая, можно сказать, вообще является архетипом мифа. Или, по крайней мере, архетипом мифа о герое. Ну, и, естественно, до вот этой эпохи там, всякого там обостренного феминизма речь шла, естественно, о мужском герое. Потому что у женщин как бы есть свои мифы. Я, честно, не знаю. Вот, к сожалению, пока ни одной книжки лично Кэмпбелл я не читал. По-хорошему, надо купить бы его там пару его самых таких известных книг. Они и на русском, я смотрю, он встречается, там даже на Озоне что-то продается. Надо ознакомиться. Интересно, проводит ли он границу между э, женским, э, женским мифом и мужским мифом. Возможно, на этом базируется его критика. Он так как бы мягко, насколько мог, да, но он все-таки критически относится к новым частям, которые строятся вокруг э, женщины, да, протагониста главного. Мне так на вскидку кажется, что, скорее всего, это сделано, в общем, ошибочно. Я думаю, что он бы этого не одобрил. Он бы вряд ли допустил, что просто в обычном мифе взяли и заменили персонажа там, с мужчин на женщину. Но это, как бы, это просто не соответствует архетипическому мифу. И, возможно, именно в этом кроется причина, почему он, в общем-то, ну, как бы не играет у массы. Потому что, как сказал Блоклотер Рапай, он off the code, да, он не резонирует. Люди даже не понимают, почему он не резонирует. Ну, не резонирует и все. Есть как бы определенная идеологически настроенная масса. Она считает его своим там, гимном, ура, пауэр. Да, но вот в, в мифологии, в общем, такие фигуры особых, ну, то есть так вот в слету особо и не, не вспоминаются, и не прослеживаются. Я, наверное, сейчас не буду углубляться, не входит в мои планы рассматривать проекцию э, именно мифа, мономифа, как его описывал Кэмпбелл, да, на «Звездные войны», потому что таких роликов и так достаточно. Вы можете набрать а, там «Кэмпбелл», а, «Мономиф» или там «Герой» и «Звездные войны», и там достаточно людей на русском и на английском про это рассказывают. Даже, между прочим, Джорджа Питерсон мельком сказал, жалко, что мельком. Было бы очень интересно, чтобы он когда-нибудь поподробнее про это высказался. Так же подробно, как он высказался про Пиноккио. Вот. А я хочу сфокусироваться сегодня в честь 4 мая. Э, по-моему, пер первый раз, по-моему, это праздновали в 1979 году. Так что можно посчитать сколько. Э, 2041 год, да, получается. Если я ничего не путаю. Где-то так. 41-я годовщина, 4 мая. Так вот, я хочу сфокусироваться только лишь на таком узком аспекте, как, как Джордж Лукас подошел к... Что он не просто воплотил, естественно, все стандартные элементы присутствуют. И у нас есть герой, есть его там, значит, обычная жизнь, потом его из этой обычной жизни вырывают, потом встречаются попутчики, учителя встречаются несколько разных элементов, которые символизируют собой тень в юнгианском смысле. Уж, ну, Дарт Вейдер просто изображен тень вот в чистом виде. Не знаю, как еще бы он мог быть изображен, только если он еще полупрозрачный был бы. Да? Вот, Но ну, в принципе, это юнгианская тень в чистом виде. И потом он эту тень э, как бы признает, интегрирует и выходит после, в общем, после всех трансформаций там травмирующих этих вот. Но он, поскольку он герой, и он, в общем, преодолевает те сложности, которые перед ним встают, и выходит, как бы, на новый уровень другим человеком. И, учитывая вот эти вот две трилогии, да, там сначала вторая трилогия, потом первая трилогия, фактически мы видим два цикла. То есть, у нас есть э, цикл взросления одного героя, да, и возмужания, и цикл взросления возмужает другого героя. Но истории у них сложились совершенно по-разному. То есть, нам как, показывают две разных ветки как герой мог бы развиваться. Да? То есть, что не все герои всегда все побеждают, и все у них замечательно заканчивается. Нет. Но, как бы, герой, он... Не все герои приходят к финишу живьем. Иногда герои, что называется, падают жертвой всяких вот этих препятствий. То есть, не все драконы становятся жертвами. Иногда драконы съедают. Вот. И, собственно, в одной из трилогий, да, определенного рода дракон съел, в общем, своего героя, и такого прямого продолжения этот герой уже не, не получил. Он как бы прекратил свое существование. И, и потом, там, когда происходит такое некоторое, в общем, его восстание из мертвых, да, длится оно очень недолго. И он уходит, в общем, тоже. Сно, снова уходит в небытие уже насовсем. Можно, с некоторой точки зрения, считать это вот все шесть частей таким растянутым геройским подвигом одного этого первого героя, да, что просто первый раз у него не получилось, он ощутил, ощутил серьезный провал. Но вот он с помощью некоторых там сил, в том числе, которые пришли к нему через э, сына, что странно, да, это нетипичный помощник для мифа, тем не менее он их преодолел и в общем вышел снова на этот свой уровень, ну хоть и очень кратенько, что называется, то есть он практически так пролетел земную фазу, дальше очень быстро. А у второго героя все достаточно классически происходит, то есть это первые, вот эти лучшие, наверное, части с точки зрения драмы, четвертая, пятая, шестая, они именно потому и смотрятся хорошо, что они довольно четко ложатся на это вот путешествие героя, и все фазы там правильные, ну, некоторые очень быстро проскакиваются, там нет как бы такой вот драмы глубокой, но все фигуры присутствуют, все положенные фигуры. Что, опять же, что, что, я считаю, необычного сделал Джордж Лукас? Необычно он сделал то, что он в качестве вот этих вот теней и драконов, э, с одной стороны, а с другой стороны, помощников, с неожиданной стороны, э, в будущем уже, да, там, в конце истории, он связал их именно как отца и сына. Это не так уж часто бывает, вообще-то говоря что вот такое на вскидку приходит, чтобы это был отец и сын. Ну, наверное, если покопаться в библейских сюжетах, можно такое найти. Но, в общем, э в чем мне видится такая документальная, вот как списанная с нашей реальности. То есть я совершенно не считаю, что это просто какая-то сказка, которая ничего не значит. Это одновременно э проекция мифа, вот этого такого тысяч там, много тысячелетнего мифа, возможно, уходящего корнями общества появление человечества с другой стороны в нем отражены несколько очень таких серьезных наших современных аспектов связанных именно вот с э, э, семейными э, драмами семейными сценариями взаимоотношениями в семье а вот сейчас для первой реплики потом владимиру дам ответить вот для первой реплики укажу на следующие такие яркие моменты во первых у нас значит первый герой я сейчас начинаю с первой части до да, эпизод один Герой, который был рожден без отца. Мне, честно говоря, никогда особо не казалось, что это м -м, именно речь идет о каком-то там непорочном зачатии. Я думаю, что это была такая наша вполне обычная современная вот огрызаловка. То есть спрашивают, кто папа-то? Да типа никто, в общем, я. Типа кто Кто родитель-то? Я родитель, все. То есть, в общем, это тайна. Одна из тех тайн, которые я раскрывал в ролике, который назывался Жрица темной материи. Это классический пример темной материи. У нас есть тайна. Тайну этой владеет только сама мать, да, то есть кто реально отец, мы понятия не имеем вообще, кто это был, там. с какой планеты, и, там был ли у него, был ли у него какой-нибудь телесный там, или бестелесный дух, вообще не пойми что. Ну, в общем, это, это тайна. И это чисто вот наша современная штуковина. Лишний раз скажу, даже на курсе психологии, нам Сказать, преподаватель ссылался, что по современным исследованиям, в общем, до, до трети всех детей родятся не от того отца, от которого они думают, они родились. Вот. Ну, это оценка сверху, типа, для западного мира. Вот. Реальные цифры там, по ним споры идут. Ну, в общем, оценка сверху треть. То есть это много. много. И это только те, кто получился реально не от того. Да? У кого были шансы еще, там, наверное, еще их можно в общем, еще прибавить сверху. Далее, значит, ну, понятное дело, раз нет отца, значит, дальше отсутствующий отец, да, то есть ребенок выросший, то есть, ну, своим, будем грубо называть, растит его мать-одиночка, да, причем именно, скорее именно не РСП, а именно одиночка, да, что, наверное, не очень типично, ну, скажем так, типично для одиночки, не нетипично для РСП, она не ищет никого себе в пару, что интересно она находит себе э, так сказать, вступает такие в брачные отношения мы не знаем первые или не первые это тоже тайна еще одна тайна темной материи она вступает когда сын уже уходит от нее да? то есть тогда ее выкупает там какой-то там фермер там, да и вот значит становится его женой между прочим такая тонкая отсылка к таким к довольно древним э, временам когда ну то есть действительно жена это была в общем собственность то есть он буквально в смысле ее купил вот. И это не значит, что он ее ненавидел там, или относился к ней как, там, как, как к животному. Нет, просто это вот ну, такой факт, данные в ощущениях. Он ее купил и дал ей свободу. То есть в современном нашем мире часто говорят, типа, что женщина теряет свободу, когда выходит замуж. Вот. Но там демонстрируется, что она приобрела свободу, когда вышла замуж. Уж точно больше свободы, чем у нее было, когда она была в собственности. там. Сын растет с достаточно ну, выраженными признаками. Он такой, да, ну, определенными такими чертами, скажем, да. По нему видно, что это ребенок, выросший без отца. У него отсутствуют определенные вот такие... Их трудно сейчас указать, вот что именно у него отсутствует. Но если посмотреть на его поведение, то видно, что что-то в нем такое вот, что он из неполной семьи. Это даже удивительно, но в общем, вот есть у него такой комплекс. И... Как одно из следствий, у него такая некоторая болезненная привязанность есть к матери, да, которая, естественно, потом играет свою роль в сюжете. Это тоже из реальной жизни это повседневно встречается. Это действительно частая ситуация. Там, да, и, и действительно, это кончается плохими вещами. Ну, не такими плохими, как в фильме изображено, но в целом, в общем, это ведет к проблемам. И когда он попадает вот там на диагностику, на, на совет джедаев, опытные джедаи, естественно, видят, что это потенциальная проблема. И йода даже увидела, что это очень серьезная проблема. То есть, что сейчас нам это кажется совершенно какой-то мелочью, ничего не значащей, но что в перспективе это будет очень большая проблема, которая, возможно, будет дорого стоить всем. Ну, в итоге так и получилось. Есть, это было слабым местом, через которое в его душу, скажем так, да, проник ну, там, условный дьявол. И, в общем, в итоге через этот, через. То есть нашел одно слабое место в нем. И через это слабое место все остальное было захвачено. Как, как в общем, и в, христианск... в христианской мифологии так и происходит тоже. Вот. И третий, наверное, аспект, на котором я сейчас вот для начала заострю внимание, это то, что его реального отца, фактического отца, ну, во-первых, естественно, тоже держат в тайне, и, и, и вот этот Оби-Ван держит это в тайне, это тоже все укладывается вот, вот, вот в идею темной материи, потому что я говорил, что мужчины с женской стороны, они часто подыгрывают в этом, да, то есть они как бы тоже хранят эти тайны, хотя обычно их вообще-то и не допускают в эти тайны, но он как бы знал, он хранил, и, в общем, пока его не припер к стенке, э, да, Главный герой, то ну, в общем, это так тайно и было. Но а, а, отец, как бы у нас сейчас, да, считается, что мужчина, в общем-то, исчадие зла, там, да, в общем, исчадье ада, источник зла, и в общем, все зло в мире от мужчин. Это вот такая, как бы, чернота, из которой исходит все. Вот весь негатив мира. Такая современная мифология. И конкретнее, что это исходит. Ну, то есть детям, детям что рассказывает там? Вот как там Александр Бирюков говорил в примере на, в общественной палате, что там стоит папа под окном, держит игрушку за, там, за спиной, да, а мама ребенку говорит, что вот пришел папа, он, у него там топор. Вот этот пример абсолютного проекции зла. Зла такого в чистом виде, абсолютно дистиллированного, то есть просто дьявол воплоти. И этот вот дьявол воплоти спроецирован не на кого-нибудь, не ни какого-то персонажа там, или как в обычном мифе про Парсефалия, черный рыцарь там, то все. Он спроецирован на отца. И как бы, со временем герой узнает этот факт, да, ну и там, соответственно, это происходит для, является для него шоком, там, ну и спусковым крючком для более сложного механизма. И странным образом, вот сейчас пока останавливаюсь на этих трех пунктах, как бы все это изображено в виде фантастики. И все это вроде происходит там давным-давно в далекой-далекой галактике, на самом деле тут ближе вот к там, гоблиновскому переводу, да? Совсем недавно в одном хорошо известном месте. Ну, собственно, вот факты есть. Ну, а теперь передаю слово Владимиру, что вы на это имеете сказать. Так, ну, первое, не поздоровался, значит, там, в общем, всем здравствуйте. А, второе, ты, конечно, очень как-то... Лихо перепрыгнула с Никея на Люка, как-нибудь помечая это все-таки в, в последующие разы. Так, что касается там то, что Биван хранил тайну, ну... Ладно, тут мне особо сказать нечего. Очернение отцан ну, ты тут вроде хорошо выразился, но это мы еще потом подобсудим. Значит, что я хотел сказать про Никея? По поводу его там слабого места и так далее. Тебе не кажется, что на самом деле у него. Ну, из-за матери у него в итоге слабым местом стало и та же там пад его То есть. Ну это само тоже... собой, разумеется, если у него нет полноценных. Сейчас, если нет нет у него как бы отношений в балансе с матерью, да? естественно поскольку он не прожил до конца это то, что называется Эдипов комплекс, да, и полноценно с ней не расстался, не в смысле ну, распрощался, а в смысле они не разделились из-за некого такого юнита с общего. Он никогда с ней не разделился. А раз он с ней не разделился, это означает, что он просто физически не способен сформировать сбалансированные отношения с женщиной. Это как бы самое очевидное. Кстати, каким образом это вообще получилось? парня, в общем, в практически ранних годах. Забрали, в общем, в джедайский аналог монастыря. Он его, причем, довольно-таки успешно закончил. И все равно остался на том же уровне. Вот как такое вообще возможно? Ну, это вопрос, наверное, скорее к Юде. Когда нам показывают, как они обща как общаются, особенно, когда Падме появилась, да, там есть несколько сцен, где показывают, что Анакин очень грубо разговаривает с Оби-Ваном Кеноби, да? он так, он ему возражает, явно как бы за, за пределами, ну, всей возможной этики, даже Падме очевидно, что это за пределами. Кстати, хотел еще подметить тоже важный момент про то, что у них вряд ли могли быть полноценные отношения с Падме. Они ведь когда первый раз встречаются, она уже, пардон, королева, а он, ну, только что, наверное, детский сад примерно закончил, или где-то на грани того. Ну, я понимаю, что он ездит там на скоростных подах, там ремонтирует роботов, но возрастом он примерно как первоклассник, ну, плюс-минус. И он на нее западает. Он может в ней, как бы, в, этот, в этом возрасте видеть в ней равноценного партнера? И, как бы, цепляет ли она его как равноценная? Или она как какая-то, ну, материнская или ангельская фиг. Он ее сначала говорит, важный, по-моему, момент, он говорит, он ее спрашивает, как ты ангел? такое, ну, то есть детское восприятие совершенно. Когда они встречаются второй раз, да, когда он уже, там, работает телохранителем, там, вот этим вот, ну, непонятно, что это за должность была, но не суть, в общем, они занимаются тем, чем занимаются. В этот момент Падми выглядит, как будто она с ним одного возраста, но они ведь не могут быть одного возраста. У них должна быть разница, так, лет так, ну, минимум в 10, минимум. А скорее даже все 15. 15. То есть по правильному это должно быть выглядеть как, э, ну, то есть ему, скажем, не знаю там 16-17, да, а ей должно быть так, ну в районе 30 примерно. Волшебные груши делают свое дело. Ну типа просто вот, ну если представить это сейчас в реальном мире, вот, спроецировать, задуматься, вот представь себе пару, а, где женщине 30, а молодому человеку, ну скажем, 16 или даже 18. И совершенно встанет конкретный образ, да, что это, ну, какой-то непростой парень. И, и, и девушка тоже, между прочим, непростая, потому что другая девушка могла бы посмеяться, сказать, ладно, смешно, конечно, вот, ну, давай как-нибудь другой раз из серии. То есть, о них это получается. Так что все очень логично в этом смысле. Как бы, место пусто не бывает, да, то есть, следующая фигура тоже зашла, как бы, с маминой позиции. И то, что у них потом дети рождаются, это прям вот, ну, иди-по в комплекс в чистом виде. Просто вот, ну, не, не знаю, куда еще буквально Так. Ну, на самом деле, вообще в этих отношениях очень много противоречий. И много противоречий с этим самым Эникеем в его прекрасном Ордене Джедаев. А, начиная с того, что там вообще, как бы, в оригинале запрещены отношения. А, ну, Конечно, там, если смотреть серии исторические правки, то можно там сказать, что да, постепенно. Вот в тот период как раз таки шло такое. Ну, там почти всю историю шло некоторое ослабление рамок э для тех самых джедаев. Там, начиная с того, что когда-то были лорды джедая, и как бы они были лорды в самом прямом смысле, они владели землей. Вот, но. В общем, постепенно все идет к такому более открытому и так далее. Плюс еще, что самое забавное в всяких сериалах, Эннекин прям вот показан, ну, так как он показан там где-то во втором, наверное, эпизоде, то есть вот почти ничего не меняется, человек явно демонстрирует поведение, ненадлежащая джедаю, мягко говоря, Но, как бы можно напомнить, что джедаи это товарищи, которые отрекаются от любых вообще эмоций, причем даже положительных. А он там мог себе позволить выглянуть, сделать какой-нибудь жест или взять и, например, даже показан момент, когда Йод видит, как он убивает, что вообще строго-настрого, по идее, должно быть запрещено. Так что я не знаю, возможно, Йода познал Дзен и принял, так сказать, это, там, э, как это, можно сказать, там, ну, это, ну, что он, The Chosen One, вот это все, там, предназначение и так далее, как-то, видимо. Можно, вот, уточнение не понял, а что удивительного в том, что джедай кого-то убил, они же регулярно этим занимаются, собственно, их работа. Нет, они, как бы, не убивают вообще, в идеале. А если они убивают, то они, типа, должны быть вынуждены. А Энакин делал настоящую месть. Хм, странно это. Я, я такого не знал. Ну, по крайней мере, из сцены, где он этого графа Дюку, там, дюкует. Да, там. это и показано, что вот это такая одна из самых больших поворотных точек убийства, как раз таки, Дюка. Когда вот этот самый император Плаватин, так вот он понял знаешь уже уже на ножи ну, клюет скажем так собственно он для этого считай что и использовал ну одновременно убрал и старого своего товарища и завербовал фактически на в тот момент самый нового Давай я переформулирую вопрос, чтобы мы так, так, так далеко не это самое. Нам все-таки не сегодня интересно не тонкости, его, там падения там, или его взаимодействия. Хотя палпатин, понятно, это темная сторона Сенекса, да, старца. То есть тот, кто его обучает его темной, темному направлению. То тоже обучающая фигура, но обучающая в темную сторону. Я, в общем начал с того, что описал собственные переживания, когда я ощутил, ну, я так в кавычки возьму, да, но я ощутился до известной степени Дартом Вейдера, да, и, собственно, поэтому в наших с тобой спаррингах у меня красный меч, да, там, и на нашей известной фотографии тоже, в общем, то есть я, как бы для меня это была такая более-менее осмысленно направленная, направленная работа для того, чтобы, в общем, стать на некоторое время вот этим вот темным товарищем и, в общем, интегрировать его и помириться с ним. И ну, надеюсь, что у меня это более или менее получилось. То есть я не застрял в этой фазе, как бы, да, но мне нужно было ее пройти. Одновременно я проходил через очень любопытную э, трансформацию в отношении к своему собственному э, отцу. Да, Причем, поскольку у меня как бы, две разных фигуры, да, с обоими отношения крайне сложные. Но, в общем, мне пришлось еще более сложную созд... проделать операцию внутри, да. То есть, мне нужно было собрать что называется, из них э, в общем воедино, и так или иначе с каждым по возможности в, ну, примириться в чем-то, а при этом каждому у них, из них у меня есть, там, в общем, что называется, счета, ну, вот, к оплате, э, и при этом, ну, также есть и быть за что благодарным тоже, да, то есть мне пришлось вот это вот, проделать эту непростую работу. И уж не знаю из-за этого или нет, но в будущем вроде как это сыграло именно в отношении тебя. И это строго укладывается вот в книжку пять ключевых привычек высокоэффективных отцов», потому что там автор настаивал, что любая работа над собой, как над отцом, начинается с выравнивания, выстраивания отношений с собственным отцом. То есть ну, для тебя это дед, соответственно, да? ну как я как мог я никаких чудес не сделал но как мог я в общем эту часть проделал и обычно когда об этом вопрос заходит если вот у нас в нашей м.д. тусовки всем то же самое говорю что нельзя обрести баланс не вот, это вот шестая заповедь 5 да? заповедь пардон Почитай отца твоего и мать твою, то есть, что нельзя, не, ну, от, с одной стороны, нельзя их обожествлять, потому что это просто вредит, это, ну, как бы, не, не по месту, что называется, об, обожесление. С другой стороны, очернять их также плохо, и плохо их очернять именно потому, что это часть тебя, будь то кровная часть или не кровная часть, ну, в общем, это часть, которая на тебя повлияла, то есть ты, как бы, ты живое продолжение того, что они делали, как они жили». То, что в «Карле Львен звучит как «He lives in you», you see? Я, собственно, хотел, подводил вопрос к тому, чтобы задать, вот, ну, как бы я, как мне кажется, прошел такую вот трансформацию от восприятия своих отцовских фигур как таких черных, абсолютно черных, да, до, ну, до некого, в общем, что называется, равновесия балансного, ну, более или менее, насколько это возможно. Ты одновременно проходил подобную трансформацию? То есть от восприятия меня в качестве вот такого вот абсолютно черной фигуры, или никогда и не был такой вот прям черной фигурой? А, по поводу черной фигуры. Ну, в общем, я, честно говоря, до сих пор до конца не могу сказать, что как это было. В плане, что моя мать пользовалась до... странной тактикой, очень я бы сказал, высокоуровневый что ли. Ну, в общем, в чем идея? В самом начале, когда ты там только уходил, были какие-то там плохие поблажки там в твою сторону, все ты там почту читаешь. Ну, в общем, какая-то там иногда основанная, иногда неоснованная фигня. Вот. И потом со временем она так начала от всего отказываться, типа, да нет, нет, нет, я всех прощаю и так далее. И при этом удивительным образом, я сам не знаю как, но я заполнял это место, что ли, вот это вот упущенное. Я стал вместо нее, типа, какое-то время был, был промежуток, я тебя очернял. Потому что она, типа, видимо, так говорил, что ну, что ты делаешь, ну, зачем. Я говорю, я с трудом могу это описать. Может быть, это и она действительно хотела, типа, все сделать нормальным это. Я был своеобразным ребенком, или просто, так сказать, она плохо понимала, и я в том числе психологию. Но я скажу так, когда я к тебе переезжал, я прекрасно помню свое состояние, я, я понял, что мне все равно абсолютно, ну, практически, до некоторой степени, какой ты. То есть хороший ты плохой с тобой мне в любом случае будет лучше uh... вот ну потом конечно особенно когда я стал с тобой жить у меня резко изменилось так сказать мое мнение в положительную сторону но да тогда у меня прям я в общем я не знаю я смирился с таким каким ты есть и серии мне было в общем более менее все равно Если так, то, наверное, это может быть некоторым огрублением, но можно сказать, что ну, с течением вот этих обстоятельств, как они у нас сложились, фактически ты меня принял, как бы, да? Там, вот как as- is, да? как есть. И все. То есть не осуждая, не оправдывая, а просто вот, ну, принял как есть, и все. Кстати, тут вот вопрос, думаю, к тебе это тоже, в общем, относится а, к тему, так сказать. А если отец ныне по покойный, как быть? А это как раз мой случай был. Вот я и говорю, да. А, мой На момент, собственно, когда я начал искать, я нашел, да, то есть, естественно, если поискать, то оказалось, что, собственно, и жил-то он, судя по всему, недалеко здесь где-то вот, то есть, ну, в непосредственной близости, если бы мне чуть раньше об этом в голову пришло, или бы мне чуть раньше об этом сказали, то я так понимаю, что пешком дойти. Где-то как вот до тебя примерно мне было. Также было и вот до него. Где-то здесь обитал. А, есть несколько техник. Они как бы, ну, скажем так, тут надо выбирать, что кому ближе. В любом случае, правильнее было бы э, привлечь психолога в какой-то момент. Во-первых, чтобы просто выяснить, в чем, собственно, какие же у вас отношения, в чем они состоят. Во-вторых, чтобы э, буквально разыграть. В некоторых случаях имеет смысл разыгрывать, что называется, параллям некоторые сценки. Например, вам нужно высказать что-то и о чем-то договориться. И это высказывание может фасилитировать правильный психолог. Ну, логичнее будет, если там речь идет об отце, то логичнее, наверное, будет, чтобы это была именно мужчина. Да? То есть тут нужен психолог-мужчина, старше возрастом, это будет лучше всего подходить к тому, чтобы вот помочь такие вещи сделать. То есть, грубо говоря, вам просто нужно сказать некоторые вещи и услышать некоторые вещи. И психолог может вам помочь и сказать эти вещи, то есть подсказать, собственно, ну, как бы, он не может подсказать, он как бы подведет вас к тому, что вы сами догадаетесь, если это хороший психолог. Вы сами поймете, что вам нужно сказать. А он вам, в свою очередь, скажет то что, ну, то, что вы должны были бы услышать. Вот такой вариант. Еще вариант э, аффирмации разного рода. Там устные аффирмации, письменной аффирмации. То есть некие законченные предложения, которые что-то формулируют. Какая-то аффирмация. Ну, там, допустим, я, я, к примеру, сейчас говорю, не надо с меня списывать. Ну, например, там, э, там скажем, я прощаю и принимаю, там, и благодарю своего там, родного отца. Или, там биологического отца и там разные люди там кто-то кому-то больше нравится это практиковать устно кому-то письменно там пишут ну, одна фраза одна строчка и ну, там, много то есть это занимает там скажем допустим 10 листов там 15 листов это ну, по правильному это как бы растягивается на какое-то продолжительное время потому что это не какая-то такая вот событие краткосрочный хоп и вы что-то сделали Например, ну такая длинная аффирмация, там, ну, одна из практик, 40 листов включает, да, то есть 40 листов. То есть вы это, например, скажем, по листу в день, допустим, пишете. Ну, ну, там порядка 40 дней. И... Ну, в общем-то, здесь техника имеет нечто родственное с молитвой, да, но только, естественно, это не молитва. Это я просто говорю, родственное нечто имеет. В общем, long story short. С отсутствующими безвестно, либо умершими уже.. Людьми тоже можно, как бы сказать, завершать, что ли, отношения, да, выводить их на некий, в общем, к некому такому, как бы, завершению главы. Это можно делать. И для, там, принятия и примирения это имеет огромную роль. Если вы сможете, допустим, найти каких-нибудь там родственников, вот, ну, например, кстати говоря, что я до сих пор не сделал, я, ну, это сейчас, я не буду углубляться в это, просто факт, я знаю, что у меня есть еще одна полусестра, ну, я просто знаю об этом. И довольно чудно это звучит, потому что я знаю, что вот, ну, как бы со своей сестрой, там, с твоей крестной, я как бы близок к ним, и мы там, вот, ну, там, я, грубо говоря, там, общаясь с детьми, мы с ними ездили там, на юга и так далее. А тут где-то рядом живет второй человек, такого же точно у меня степени родства, такой же точно, но я об этом, о нем не знаю ничего. Даже имени не знаю. Это, конечно, неправильно. И чтобы дальнейшим образом фасилитировать это вот, как бы, уравновешивание, да, и отношения. То есть, по-хорошему, надо бы, конечно, найти хоть кого-то, кто мог бы в пересказе, там, не знаю, хоть что-то поведать. Теперь, я думаю, я мог бы это более-менее спокойно перенести, чтобы мне там не рассказали. Потому что я не уверен, что мне расскажут хорошие вещи. Но это, это уже будет не так важно. Это просто будет, ну, как бы заполнение определенных пустых мест, опять же, да, в моей истории. То есть в моей вот этой вот темной материи, моей личной, там все еще много темных пятен. И, ну, возможно, большая часть из них останется навсегда. Так, я на вопрос отвлекся, о чем я говорил до вопроса -то? По поводу завершения... Да, есть такой термин, завершение гештальта. Помнишь, о чем я говорил до, до, до того, как на вопрос начал отвечать? Честно, нет, но ну ты тоже говорил про темную сторону и да, а, как я к этому относился, как я тебе там. А, я, собственно, хотел прокомментировать, что вот этот вот, когда ты ты сказал, что ты как бы сам очернял, но при этом никто тебя прямо об этом не просил. А, я про такое читал и слышал от психологов, в том числе, есть такая вещь. А, между прочим, это же проявляется у животных тоже, у домашних. То есть они при определенных обстоятельствах склонны читать невербалику то есть грубо говоря ребенок случайным образом генерирует некие реакции случайным просто вот он генерирует так потом так потом так и видит как реагирует на это мать и он видит например к примеру допустим допустим ты сказал что-то мельком, сказал что-то хорошее про отца или например какую-нибудь вещь взял там типа ой а вот эта там, игрушка мне нравится там мне ее пап подарил в этот момент очень... То есть на глаз это может почти быть незаметно, что называется микровыражение, micro да? То есть такая какая-нибудь гримаса такая на лице у матери скокоживается, а ребенок в этот момент очень внимательно смотрит на мать. Очень внимательно. Он прям считывает ее лицо. Собственно, считывание лица – это то, чем обладают даже новорожденные младенцы. Про это вот, ну, много написано в спецлитературе. Они, то есть чтение лица и выражение лица – это прям, ну вот... Младенцы делают это сразу после рождения. Умеют это делать. И ребенок читает и видит, что ой, реакция-то плохая, враждебная. То есть мать раз и на секундочку что-то скривилась и как бы, посмотрела криво. И он пару раз так сделает, и он поймет закономерность, что когда он говорит вот так, то он получит гримасу. С другой стороны, когда он попробует, а он обязательно рано или поздно попробует что-нибудь и ругнуть, типа, там, типа что, а вот там какая-нибудь там вещь, а она мне никогда не нравилась, там, а вот папа настоял, чтобы она у меня была... А он посмотрит на лицо матери, и мать как бы такое какое-нибудь, ну, какое-то легкое, может, еле заметное, но как бы, одобрение покажет взглядом, типа. Угу", типа То есть понравилось. И ребенок это тоже видит. И вот таким образом фасилитируется именно правильное поведение. То есть просто обратные реакции через невербалику. Это как, как версия, как это происходит. Это человек делает это, естественно, ну, Я думаю, мало кто делает это умышленно, таких, ну, то есть, это слишком мелкие выражения. Человек сам себя не контролирует, скорее всего, в этот момент. Но ребенок это, тем не менее, усваивает. Именно поэтому, вот, ну, как бы матери нужно, что называется, работать с психологом в такой ситуации, вот, а не оставлять это просто на само, самотек. Как-то так. Ну, вот это, как это, скорее всего, работает в твоем случае. Ну, тут уж я, конечно, я честно не знаю, так сказать, Пережил это и, и до сих пор не могу сказать, что это было, я не помню. А, по поводу медицинской справки, ну, сразу после рождения немного не до конца сформирована зрительная кора, поэтому, но ну, если ребенок что-то видит, то видит он это крайне размыто. А, вот. Но, конечно, уже там буквально через пару месяцев ну, это, естественно, в общем, нивелируется. Так что, ну, это так вот совсем мелкая фигня. Так, скажи, как, какой-нибудь следующий поинт или направь, в общем, не знаю. Ну, я остановился на том, что уникальность именно истории звездных войн, то, что у меня лично резонирует, и поныне с этим, да, то, как спроецирована именно фигура отца, что она ну, является проекцией абсолютного зла. Вот, как бы это очень современно звучит, но так и происходит в огромном количестве. Да? То есть у нас там, опять же, по-моему, Александр Бирюков, по-моему, упоминал, что, в общем, по официальным данным до 80% женщин так или иначе, в общем, вставляют палки в, в, общем, в общение между, между отцом и ребенком, когда они ну, там, раздельно проживают. Что интересно дальше, что Опять же, у, у Лукаса как сделано. Я не знаю, какое это имеет отражение. Я, например, не знаю соответствующего элемента, который бы присутствовал в, в мифе о Просефале. Там ведь нет детей, насколько я помню. И, собственно, у Люка в конце да, тоже детей нет. То есть, как бы он такой вот ну, герой. Такой герой-монах стал, получается. У него, как бы, его ребенок это ребенок косвенный, да, то есть, который родился от сестры, то есть, это как бы его племянник, да, из с которым потом, там, собственно, не очень хорошая вещь случилась, но это уже за пределами этих шести серий. Но, но сама идея, в общем-то, очень правдоподобная, то есть, как бы, он, он, как бы, продлил свой род, да, но продлил его не сам, да, а только через, вот, через свою, так сказать, женскую ипостась. Брат-сестра, да, естественно, тоже отсылка, там, к массе других мифов. Она появляется там, когда первое появление Лей, да, она в белом, то есть она для него такой какой-то странный такой, как бы они там, вроде как у них какая-то романтическая связь, потом они как-то странно себя ощущают, но потом выясняется, что они брат и сестра, как бы и это многое объясняет. А, так вот, уникальность лукасовской истории еще в том, что прямым текстом показано, что вот в этом вот повороте, Дарта Вейдера, да, из темной стороны такой, как бы, очень краткий его, на, на короткий период, его выход его на светлую сторону, назад, как бы, возвращение, да, и за этот короткий период он, как бы, компенсирует все, что он наделал, там, включая то, что он перебил этих юнглингов и так далее, все это компенсировано вот этим, вот этой его трансформацией, тем, что он, значит, встал против императора. И чем это фасилитируется? Фасилитируется это его собственным его собственным ребенком, его собственным сыном, взрослым. Причем сын такой самостоятельный уже, да, то есть он не младенец, там, он как бы он не может вызывать жалость просто своим видом, там, ой, там маленький ребеночек. Нет, он именно что. То, что происходит, вот в шестой части, да, ну и, и в пятой тоже там как бы уже в хвосте, но в основном в шестой части. Нам показывают чудовищную по силе вещь. Как бы наша окружающая действительность, вот, так сказать, считается такая массовая культура сейчас, прям утверждает, что. ну, Во-первых, естественно, детям, мужчины, мужчинам дети не нужны. Это, разумеется, да. У меня ролик отдельный про это есть. вот, Зачем они им нужны, действительно? Во-вторых, мужчина вообще любить не способны, да, и, в общем, эгоист, и заботиться только о себе. Ну, разумеется. Тем не менее, в ключевой момент э, вот этой вот поворотной точки, да, то есть э, сын находит некие такие волшебные слова и сдвигает отца из этой вот мертвой точки, причем ценой чего, да, то есть фактически он подписался на смерть, то есть если бы у него не вышло, его просто бы убили. Это был вот ре реально настоящий героический поступок. То есть он понимал, что он не может этого сделать э, сам, да, то есть что отца можно только таким образом сдвинуть, то есть либо он сделает, либо им все равно всем конец. То есть это очень дорогой ценой купленная трансформация. Тем не менее, именно сын вот это вот проделывает. И, ну, твой возраст был намного меньше, естественно, но я не могу не увидеть в этом параллели, вот лично с собой, что это странно, и это, тем не менее, тоже описано в определенной литературе, что с разводом качество общения, к сожалению, так наша жизнь устроена, с разводом качество общения отцов с детьми, Нередко возрастает, а не падает. И есть там причины, почему это происходит. Вот Керлинда про это там писал и говорил и так далее. Но, в общем, вот в моем случае это ну, абсолютно точно так произошло. И я очень стараюсь не, как бы не относиться к этому и не говорить так, чтобы кто-то мог подумать, что это именно было вот, как бы опора на ребенка, так как опираются женщины. Это не было опорой. Ну, по я надеюсь, что это не было. Сейчас Владимир расскажет со своей точки зрения. Именно, что это как бы некий такой луч, как бы, к которому ты тянешься, и, и действительно, ради которого тебе есть... То есть, когда тебе уже ничего практически на, этом, на этой земле не держит, да, вот, ну, ничего не держит. Тебе ну, действительно нечего делать в этом, этом мире. Тем не менее, есть такой вот луч, и этот луч это твой собственный сын, в котором, естественно, до некоторой степени это ты, там, ну, 50%, да. До некоторой степени это твой там, отец, с которым ты примирился, то есть на, на четверть, в общем. Но это такая как бы линия. И ты как бы вот, держишься за эту линию, да, она действительно дает смысл, что называется. Рай, right, чё ты все это делаешь? Кому все это нужно? И зачем оно нужно? Если при этом не опираться психологически, как на поддержку, да, то есть типа вот поддержи меня там вместо друга, там вместо, не знаю, там, вместо кого-нибудь, то удивительно, но это действительно какой-то вот спасательный круг. Я я для себя так это ну, перевожу что это один из аспектов любви любви такой ну в высоком смысле да то есть это любовь именно вот родите, родители родителя к ребенку ну и встречная соответственно да и она ну на самом деле эта вещь как бы не совсем земная что не совсем материальная она обладает какими-то трансцендентными свойствами когда она реально присутствует она действительно способна делать, ну такие в кавычки возьму чудеса вообще-то это не очень чудо Честно говоря, твой переезд, вот когда я про него думаю, по твой переезд, я все время думаю про... Как только я думаю про переезд, у меня сразу всплывает вот расступившееся море вот в исходе в Библии. Ч кроме шуток. То есть если в моей жизни было чудо, то это оно. Не знаю, я ни ничего, наверное, более чудесного не могу припомнить. Как это произошло, почему, мне неведомо. То есть просто это вот, ну, это как бы силы выше меня, за пределами меня. То есть я просто вот стоял и не знал, что мне делать. В фильме в этом последнем исход, не знаю, смотрел ты исход последний. Исход? Как, исход. Э... Икзодус, который. Не, не. Нет. Там сцены, когда они на море пришли, как бы он не знает, что делать. Просто стоит около него. То есть у него был сигнал прийти к морю, а дальше чего? А дальше он не знает, чего. А дальше, когда он, так сказать, ногой наступил, то хоп, в воду расступились. Короче говоря, я отвлекся. Я хотел сказать, что вот этот вот элемент, что именно любовь между вот этим отцом и сыном, да, причем именно что это взаимная вещь там, как бы, то есть она одна провоцирует и усиливает другое. Она показана как ключевой элемент, собственно, спасения, вот именно спасения буквально, ну, не так, не буквально, в духовном смысле. Если это проецировать вот на христианскую, бы, да, допустим, ну, на христианскую философию, то это было бы спасение в христианском смысле, то есть как бы сын буквально в смысле слова спасает отца путем того что он ставит свою свою жизнь на карту вот. ну, не не только жизнь там много чего на карте стоял и в итоге выигрывает то есть это вот чисто мифологическая вещь и она реально сработала вот. по поводу улучшения качества там общения после развода и так далее ну с детьми тут можно сказать что это Присущий не только отцам. Я бы сказал, что после моего переезда и с мамой как-то получше завелось. Ну, мне кажется, здесь отчасти работает то самое правило, что из серии. Ты не до конца ценишь вещь, пока ее тебя еще не лишали. Вот, мне кажется, в общем, основа здесь именно это. По поводу... Ну, как тебе сказать, по поводу того же Дарт Вейдера. Тут все-таки смотри двояко. Дело в том, что, как ты знаешь, предназначение ситхов, а вернее двух ситхов, в том, что как бы один имеет власть, а второй ее жаждет. И пара ситхов неизбежно заканчивается смертью одного. Причем обычно друг другого. И фактически тот самый Дарт Вейдер, он... Не просто спас сына, он еще и из... ну, то есть он как бы он поступил правильно даже с точки зрения ситха, то есть он сделал почти ну идеальный ход из серии, я не знаю как можно было бы сделать в данном случае лучше, потому что он не нарушил считай ни одно правило вообще. ну у них же, наверное вряд ли было правило, которое гласило э, там а теперь там по расписанию время убить своего наставника? По расписанию нет, но, в общем, это считалось, так сказать, правилом, да, что через некоторое время обязательно учитель и ученик сходятся в битве, и кто-то выходит. Если выходит в битве учитель, значит, он плохой учитель. А если выходит ученик, значит, учитель был хорошим, и, так сказать, качество общей ситхов поднялось. Ну, окей, пусть так, но ты хотя бы при, признаешь, что мотив, по которому это сделал Дарт Вейдер, он несколько отличался от обычного, наверное, мотива Ситха, хотя, конечно, откуда нам знать, но так заподозрить можно. Ну, конечно, своеобразная ситуация, мягко говоря, потому что, честно говоря, учитывая какой силой обладал Люк, особенно по легендам, больше похоже, что он специально uh, поддавался тому самому Палпатину. Ну, то есть, может быть, он бы прям в прямой битве и... не то что прямо ему там одним взмахом, мечом, одним, да, взмахом меча там, отрубил бы ему голову, но он явно из серии спровоцировал из серии, дополнительно своего отца на ну, такой поступок. Uh... Ну, ну, я, ты... я могу на вскидку, ты можешь не знать этого эпизода, ты смотрел, когда-нибудь в бой идут одни старики. Мы с тобой ты мне наверняка показывал. смотрели. Помнишь там эпизод, когда командир другому этому говорит, что как, у меня пулемет заело? Ну, помню. Ну, и потом оказывается, что ничего у него не заело. То да, есть он помню, таким помню. образом его хотел пробить его через барьер. Ну, то есть, вот прием в целом. Вполне может быть. Честно говоря, я когда вот смотрю эту сцену там, финальную, она мне, мне такой не кажется. Слишком у него сильные переживания, он слишком сильно волнуется. Я, я сейчас про люка говорю. Нет такого. Мне кажется, если бы он знал, как бы, ну, более менее был уверен в исходе дела, он по-другому выглядел. А у него было явное. Ну, Во-первых, у него была неуверенность на лице написано. По крайней мере, актер так изобразил. А во-вторых, он, похоже, был готов умереть. В общем, более-менее четко. Вот. Ну, пошел в банк что поделать. Да, ну то есть это не то, что там, знаешь, типа, притворился и все. Речь шла о... Ну, не... ну как бы не чем... на 100% холодный расчет, но все равно. Ну, в этом смысле, конечно, да. Тем не менее, по-моему, это был именно вот такой... Именно и конкретный... Тут дело, да, дело даже не в том, что хотел сказать проявление любви, дело не в проявлении любви. Там, если помнишь, такой кадр есть, когда он именно он отрубает руку этому Дарт Вейдеру, и видит, что рука-то искусственная. И после этого он смотрит на свою руку то есть у него такая мысль, то есть, как бы у него такая мысль его пронзае, типа, что он сейчас сделает то же, что однажды сделали. То есть, что с ним будет такая же трансформация. То есть пока у него только рука такая. Его отец тоже начинал с руки, да, сначала? аналогичная была ситуация а да, да. по-моему дуку Ду ему до да, отрубил руку в то есть это был первый этап а во втором но тем, тем не менее в конце он себя как бы вот это вот увидел да то есть он когда отрубил и что что руки -то там нет то есть что в общем что он вот то есть он, он, он я я все увидел что если он эту линию сейчас продолжит то он придет в эту же точку это действительно было очевидно совершенно да собственно ему об этом император сказал типа что давай сделай свое дело там да и займи свое место своего отца он мог бы это сделать, да, просто стал бы еще одним, там, ситхом в цепочке. Может быть, даже серьезным стал бы ситхом. Вот, но он, как бы, увидел это и понял, что нет, то есть я, вот этот момент, мне тоже очень нравится, он, как бы, момент сознательного выбора, когда человек э, говорит, что вот я, я имею свободу воли, вот, вот, это, та самая свобода воли проявляется в чистом виде, я не буду этого делать, хотя вот все обстоятельства складываются, что, как бы, меня туда прям направляют, вот, куча обстоятельств и видно что есть русло то есть если ты сейчас это сделаешь что все будет четко понятно на следующие там лет 200 но человек осознанно говорит нет я отказываюсь это делать вот лучше, лучше пусть будет полная неизвестность или даже смерть но этого я делать не буду вот нет и все такой момент а, осознанного отказа то есть как бы ты не принимал как бы отца да то есть ты все-таки должен понимать что вы ну, не одно и то же что у тебя есть свой выбор. То есть, он, например, там, не, не знаю, плохо сделал свой выбор однажды, но это не значит, что ты обязан его повторять. На этом месте я должен рассказать, про что я имел в виду про под королевской этикой. Но я тебе это уже однажды рассказывал. Наверное, так, у нас мы, собственно, уже час сидим. Сейчас я, наверное, будем... У меня нет нету в планах больших, там, большого заседания. Я думаю, что полтора будет в самый раз. Может, успеем еще пару вопросов ответить. Я хотел рассказать про королевскую этику. Я не помню, рассказывал тебе, нет? Ну, я из записи слушал. А, ну да. Тогда, значит, у тебя как бы есть спойлер. Что я имею в виду под королевской этикой? Я, честно говоря, думал, что это был некий общий подход, но оказалось, что это был конкретный один-единственный инцидент. Но он вошел в историю. Значит, какая-то из королев Англии. Дело было не так давно. Это, так понимаю, где-то в 20, 20 веке случилось. Значит, королевский прием Королевский обед. Королевский обед, это ну, и вообще все поведение во дворце, в английском, оно очень-очень структурировано, все очень, как бы, там четко есть распорядок, кто что и как делает. Например, когда подаются блюда, да, то есть все едят синхронно с, с королем или с королевой, да, и, значит, когда, когда королева или король прекращает есть, то все прекращают есть тоже. То есть все делается, как, он, как она делает или он. Абсолютно. И, значит, на некий прием присутствует какой-то гость из экзотической страны, который не очень хорошо разбирается, видимо, в общем, в понятиях. То есть, ну, его, конечно, инструктировали, наверное, там более-менее. И наступает момент во время обеда, когда подают э, такие чашечки небольшие с водой. Они предназначаются для мытья рук. То есть предполагается, что там после, там, после рыбы, что ли, после чего-то, очень нужно там палец промокнуть и об салфетку вытереть. Значит, их все ставят, вот, а гость из этой элитической страны берет как пиалу, она, в принципе, как большая пиала, и, значит, выпивает всю эту чашку целиком. А, без, при, без приглашения. Это было, естественно, нарушение протокола. Дальше вопрос, что сделает, значит, там король или королева? По-моему, это королева была. <кхем> Елизавета, наверное. Только, наверное, Елизавета... Нельзя это вторая. В общем, боюсь угадать, когда это было и кто, кто был конкретно героем. Но мне просто половила гениальность хода. Мы не знаем, из каких соображений она это сделала. Но, значит, такая пауза. За столом все замерли, потому что ждут, что будет делать, что будет делать королева. То есть, ну, потому что все от этого зависит, как дальше себя вести. То есть все замерли, ждут от нее команды. То есть, что она начнет делать, то все должны повторить. И она берет двумя чашками эту вот пиалу, свою пиалу. И выпивает ее до дна. Пауза за всем этим столом. А там, я так понимаю, какой-то дли... ну, длинный там зал. То есть там сидит человек, может быть, 100. Такой прием серьезный. Пауза такая. Все берут эту чашку свою и выпивают. Вот. И я про себя вот этот эпизод, он мне показался просто гениальным абсолютно. Он мне... Я его про себя называл «Королевская этика». Или королевский этикет, можно так сказать. Ну, в общем, тут и то, и то вместе. А, что я под ним имел в виду? Какое он отношение имеет к звездным войнам? Hmm. К сожалению, когда вот молодой человек, особенно это, естественно, касается молодых людей, то есть мальчиков, которые там входят в взрослую жизнь. К сожалению... Если они вот этот процесс принятия отца проходит неосознанно, а это, наверное, чаще всего бывает неосознанно, а желание принять отца все-таки есть, какой бы он ни был абсолютно, даже если он у них как бы внутри в его сознании там мальчика, да, он символ абсолютного зла, вот. ну то есть нет ни одной положительной черты. Между прочим, это признак наличия отчуждения, что присутствовало отчуждение, когда человек не в состоянии назвать ни одной положительной черты у родителя. И, как это не печально, одна из популярных техник, скажем так, которые делает молодой человек, чтобы таки принять значит, отца, как как он был. И, к сожалению, эта техника заключается в том, что он повторяет какие-то из его ключевых, причем, скорее всего, самые-самые негативные его там поступки или черты. То есть, абсолютно негативные. То есть, ну, например, Допустим, если человеку говорит, что, допустим, самое страшное, что его отец сделал, допустим, это изменил, то он ну, рано или поздно, в общем, неосознанно скорее, но он поставит себе задачу изменить, то есть повторить. Проявить королевский этикет по отношению к собственному отцу. Возможно, кстати, у, у девочек с матерями тоже такое есть. Не верю, судить, не знаю, я просто говорю за то, что сам переживал, да то, на чем сам себя ловил. И, допустим, если там, не знаю, про отца известно, что он, не знаю, там, допустим, пил, э, там, воровал, может быть, например, попал в тюрьму, например, да, там за какой-то там, не знаю, надеюсь, не очень серьезное что-то, но тем не менее, там, не знаю, участвовал в драках и так далее. То есть, в общем, что-то такое, что про что говорили, что, что ему все уши прожужжали, что твой отец, он вот был такой мерзавец, он делал вот это, это, это и это. И человек, который неосознанно хочет принять все-таки, тем не менее, он принимает такой ценой, он повторяет один в один, почти строго, то, что делал его отец, по рассказам важно. То есть это может быть полная неправда. Пример на «Звездных войнах» конкретный. А третья часть, третий эпизод заканчивается тем, что значит, Палпатин сообщает Вейдеру, да, что тот убил свою жену. Что является неправдой. То есть, если бы, допустим, то есть если эту идею продолжить, допустим, э, э, император мог бы сообщить Люку, сказать типа, ты знаешь, что твой папа, твою маму грохнул. И самое удивительное, что в это верил бы и Вейдер, и Люк поверил бы. Но если у него какое-то видение только не открылось, там не знаю, когда он увидел бы там не знаю пространство, сказал нет, тут что-то не клеится, нет, это, это, это ложь в общем, прочувствовал бы через силу, что называется, но вот в лоб просто поставить человеку, то есть Что человек даже сам будет уверенным в том, что он действительно сделал что-то плохое. То есть все будут вокруг верить, и он будет верить. Но для ребенка даже не это важно. Важно, чтобы ребенок верил, что действительно это было. И если он верит, что это было, а желание принять вот это вот, как бы, то, что называется, обнять отца, да, в книжке соответствующей, там, хоть она для дочерей написана, а не для сыновей, это желание обнять, когда появляется, да, то он вполне может неосознанно решить, что это, ну, такая цена вопроса. То есть ты должен повторить, как только ты повторяешь, как бы, да, то есть тебя как бы записывают, что ты такой же. А, все понятно, ты такой же, как твой отец, такая же, очень сволочь, так, и так далее. Но, на, то есть, и это так и есть, как бы, да, то есть, но, но при этом ты как бы попал с ним на одну клетку шахматную, да, то есть ты с ним на одной позиции находишься. То есть вы были раньше вы были ты был на стороне белых а он на стороне черных а ты когда делаешь такую вот ну, трансформацию с собой то есть как это можно назвать это контринициация, да то есть ты повторил какой-то из его там ну, плохих поступков или даже что-то худшее совершил то есть совсем чтобы типа вот, и да, да я плохой смотрите примите меня то есть я, я я плохой то как бы на этом месте молодой человек становится на клетку со своим отцом да на его сторону такой ценой И, и опять же, это, это к, чему, к чему рассказал? К этой самой последней сцене с, с, с, с, с, с где Вейдер и, и, и Люк, да, где они, собственно, драка на, на, на мечах, да, и где он его не добивает. Здесь было ну, настолько сильное приглашение, вот это вот повторить за отцом, то есть сделать то же самое, что и отец. И таким образом встать на его сторону. ну Просто чудовищной сила было То есть соблазн был гигантский, страшный соблазн. И тем не менее, он вот, ну, так сказать, силами там своими и автор сценария, он, он так или иначе осознает эту опасность, да, то есть чем это светит в итоге, какова будет цена такого принятия, что это не стоит того. То есть что, то, что он осознает, то, что происходит, это уже достаточно. То есть он понимает это. Ему нет необходимости повторять это за отцом. Он может его принять и так. Со всеми его подвигами прошлыми, там, в негативном смысле. Ему нет необходимости это делать. И он этого не делает. Это, по-моему, знак ну, одной из высочайших степеней осознания вот, ну, молодого человека, который только может э, вот, в нашей реальной жизни достичь. Я забываю все время, кто автор цитаты, кто это сказал, что это… что-то типа, типа… «Как узнать, что ты повзрослел?» Это когда ты понял, что твой отец – обычный человек. Как-то так. Звучит. Забываю, чья цитата, то ли Джека Лондона, то ли кого-то. И, в общем, вот этот момент, он как раз в конце очень хорошо показан. И я себя на этом ловил, и, к сожалению, часть вещей, которые делал мой отец, со слов, с чужих, подчеркиваю, я не могу проверить. Но я их успел сделать, и этого уже никуда не отменишь. Вот. Но, как бы, надеюсь, что я сделал не все. А некоторые вещи, которыми явно провоцировали меня, что я должен за ним повторить, должен. Я вот принципиально отказался, да, я этого не сделал. Так что, как бы я был и, и с той стороны, и с той стороны. Не знаю, как это выглядело. Ну, фидбэк с тебя. Так, э -э я до конца не понял твою последнюю часть, но что я хочу сказать по поводу поступка люка. И в целом про то что ты описал смотри как я это вижу мне кажется что когда да пусть даже несознательное сознательное внутреннее хочется ну, появляется желание понять отца как-то сблизиться с ним то ты не просто так повторяешь его поступки ты повторяешь его поступки чтобы поставить себя на его место понять как он мыслил и как разумеется, бы разумеется конечно ну, хорошо, ладно. Просто ты как-то все к этому вел, но так и не сказал. Так что вот я так подсуммировал, скажем так. Так что, по идее, когда ты все-таки понимаешь, каков твой отец, то никакого желания, ну, ни внутреннего желания, ни надобности нет повторять за ним. Если ты с ним уже, так сказать, сблизился, но, в любом случае, ты так считаешь. Ты считаешь, что ты его понял. Самое главное, в общем-то то остается только думать своей головой. В общем, что еще? И, пожалуйста, повтори последнюю часть по поводу моего фидбека про что? Ну, я думал, что ты как раз поделишься переживаниями со своей стороны. И я в последнем своем акценте ну, акцент был на том, что я часть вещей повторил, которые мне рассказывали про моего отца. А часть вещей не повторил как бы успел сделать ну ряд глупостей успел сделать но не все глупости которые можно было сделать вот так ну и то есть ты хочешь сказать насколько я в этом плане успел продвинуться а, ну давай без намеков постараюсь более-менее в лоб спросить а у тебя ты ловился когда-нибудь на ощущение что ты тебя какая-то не очень как бы сказать, ее очень трудно описать, но, тем не менее, она довольно хорошо ощущается. Некая сила буквально заставляет тебя повторить за мной что-то, что ты сам э, и окружающие оценивали как явно негативное. То есть то, чего категорически нельзя делать. Но, тем не менее, есть какая-то сила, которая просто говорит тебе, сделай, сделай вот именно так. И ты поймешь, почему он это сделал тогда. А иначе ты не понимаешь, почему он так сделал. Нет, такого я точно не могу сказать. Я могу сказать, что был момент, когда я... Ну, в общем, я и на себе немного успел, так сказать, запомнить и вообще, особенно, ну, большая часть, конечно, по рассказам знаю, как ты в особенности раньше реагировал там на мои кричания, ну и вообще детей, так сказать, большинство громких все-таки. Вот, и я помню, что когда я впервые вот, почувствовал, ну, у меня тоже такое, мягко говоря, раздражение на звуке. Особенно такие прям чистые, песклявые голоса. Ну и вообще на непрекращающийся ор. В общем, да, звук для меня тоже очень важен. В общем, слух у меня довольно-таки чувствительный. Это и в других местах проявляется. И знаешь, вот я прям вот когда столкнулся с таким ребенком, помню, ну... Не то чтобы я прям много детей видел... Но как бы с большинством все-таки я находил какой-то общий язык. То есть, ну, я спокойно мог там и успокоить, там, и покачать, ну, я не знаю. Ну, или на крайняк просто, типа, там, отдать, кто знает. Но вот, когда я встретил ребенка, который орал просто вот, он был уже довольно взрослым, но орал как мелкий, орал без причины и бесконечно, я тебя вот... Э -э ну, в общем, понял тебя. И знаешь, не то, чтобы я тогда почувствовал в серии, что там меня сила там заставляет что-то ему сделать. Нет. Я в тот момент подумал, типа, говорю, наверное, это генетическое. Ну, если я вдруг тебе не... Я хорошо понял, что ты сейчас рассказал, и о чем это было, даже если остальные не поняли, но я понял, о чем ты говоришь. Я хотел сказать, что э, вот задолго до того, как у меня, собственно, ребенок родился, да, мне много раз, много раз. То есть это, наверное, один из таких часто повторяющих сюжетов, когда рассказывали про мое раннее детство, то мне постоянно родители говорили, что я был чудовищен, просто как вот как маленький ребенок. То есть что я. То есть крики были бесконечные там, и, в общем, и причина была непонятна, то есть это были боли или не боли, не знаю что. Но, в общем, короче, это было просто мучение. В смысле сна, в смысле укладывания, в смысле всего. Вот. Тут, правда.. Как бы какая была причина, ты же сам понимаешь, как медик должен понять. Да? Тут есть причина органического характера, который вполне может иметь место. Очень может быть. А есть причины такие около психологического. То есть, например, модель взаимодействия с матерью. То есть, что, например... К примеру, просто я сейчас не, не, не показываю пальцем, но, например, скажем, матери в сильной депрессии, допустим. Они могут, ну, определенным образом... Ребенок как бы... Воспринимает состояние матери, они очень хорошо чувствуют состояние матери. То есть, как, как, как одно из объяснений, чем, чем это может объясняться. То есть, а может какая-нибудь комбинация хитрая, типа органика, плюс что-то еще. То есть тут вещей масса. Плюс родовые травмы, между прочим. Это, кстати, к обоим нам с тобой относится То, что у меня была своя родовая травма, у тебя своя. Там, ну, к счастью, не, не настолько сильно но вполне возможно, что именно этим объясняется вот именно вот этот вот начальный трудный период. Вот. Вот. Но то, что ты почувствовал это и услышал, что это такое, ну да, вот, вот так вот. Ты не представляешь себе, просто вот я хотел поделиться личным, Но ну, я, наверное, тебе и так это говорил, но я лишний раз скажу, просто ну это факт, данный в ощущениях. Каждый раз, когда мне рассказывали, какой я был чудовищный младенец, э, и значит, что со мной грубо из-за этого, между прочим, со мной грубо обращался мой родной биологический отец, да, и мне описывали, как именно он обращался на грубо, и у меня это, естественно, засело как образ абсолютно черного такого. То есть это вот, ну, зло, зло так сказать, ну, вот просто воплоти. То есть что -то я подумал, что это, если есть что-то абсолютно ну, низкое, ниже чего быть не может просто. Это вот, значит, не уметь успокоить собственного ребенка там, да, и, в общем, не уметь его там укачать. А если даже и не можешь укачать, то не принять, как он вот плохо спит. И, в общем, к сожалению, вот я вынужден был, ну, что называется... Сдаться в момент, когда со мной такое случилось, то есть, да. Ты можешь это выдержать, допустим, ну, в моем случае оказалось там, ты можешь это выдержать, допустим, ну скажем, пару-тройку недель. Но ты не выдержишь этого полгода. Через полгода ты просто будешь другим человеком. И все. То есть ты как бы. Собственно, так и случилось в моем случае. То есть, как бы вот. Буквально в смысле этого слова я сейчас не шучу, когда говорю. То есть, вот, реально какая-то перестройка личности произошла. Она случилась, и она вот, то есть, как бы. Скажем так, человек, который принимал тебя на руки, да, вот в родильной палате, и человек, который стал он, через полгода, который рядом вокруг тебя находился там и время от времени надеюсь все-таки заботился о тебе, это были разные люди, совсем разные, на настолько разные, что они бы друг друга, наверное, даже ну, не поняли бы, если бы сейчас попытались поговорить, вот, ну то есть это прям трансформация. И в том числе, к сожалению, одна из самых ужасных вещей была это именно осознание, то есть что ты говорил себе и много раз ты говорил, что уж ну, со мной это никогда такого не будет. Ну что то Я же совсем другой человек. Тем более, я же знаю об этом. Это самое в этом во всем удивительное. Я же знаю. Мы же рассказывали. То есть, я знал, чего будет. Ну, могло быть, скажем, да, так большой вероятностью. И, как бы, я думал, что раз я об этом знаю, я готов, там, и меня предупредили, то меня это вот, ну, как бы, что я буду по-другому к этому относиться. А оказалось, по факту, что нет. Достаточно сделать так, что ты не будешь спать, там, не знаю, скажем, там, месяцы три а при этом ты еще ходишь на работу, там, да, а, ну, а в моем случае на две работы. То, в общем, ты просто, ну, как сказать. Я думаю, до некоторой степени наступила какая-то вот именно деградация личности. То есть реально личность какая-то разрушилась, какая-то часть. Какая-то сформировалась, какая-то новая на ее основе такая штука. То есть, как бы обратного отката уже никогда не произошло. То есть, как бы я. Ну, я адаптировался, как бы, да, но. Ну, правда, должен сказать, там существенная часть от этой вот перестройки личности, она была не вокруг ребенка. Потому что, как бы, ребенок был шоком, но это, как бы сказать, было меньшим шоком, чем насколько сильная трансформация произошла в супружеской паре. Но, наверное, этот вопрос не для публичного обсуждения, так что я, пожалуй, не буду в это углубляться. Но там, естественно, то есть это как бы было... Искрой, что ли, было, да, таким процессом, который сдетонировал, э, да, и пошла цепная реакция. Она распространилась далеко за пределы, вот, ну, самого детского вопроса. И, возможно, что эти вот более серьезные такие изменения, которые в том числе вызвали вот это вот потом, э, там, желание все-таки уйти, да, там, то есть разорвать всю эту вот связь. То есть просто, ну, вот, это как бы цепная реакция пошла, но, но те, тем не менее, цепная реакция пошла именно оттуда. Это, к сожалению, факт. Тут я ничего не могу сказать, просто вынужден признать это как факт. Ну, ну вот так случилось. Я просто хотел сакцентировать внимание на том, что это случилось, хоть я знал обо всем этом абсолютно. То есть мне об этом рассказывали, ну, на, наверное, сотни раз. И тем не менее, зная все это, я все равно пришел в эту точку неподготовленным, Потому что на, ну, на личном опыте узнал, что то, что тебе рассказывали много раз, и то, что ты знаешь теорию какую-то, совершенно не означает, что ты справишься с реальной ситуацией к сожалению. Это совершенно разные вещи. Ты можешь, ты можешь любое число книг прочитать о том, как э, ухаживать там или там рожать, воспитывать детей. Но пока ты сам этого не сделаешь, это бесполезно все. Это Это просто пустая теория. Она ни о чем. Эх, печально все это. Но я как бы успокаиваю себя. Видимо, с какой-то высокой точки зрения зачем-то все это было нужно. Видимо, в этом был какой-то замысел, наверное. Возможно? Не знаю. Так что это я к тому, что осторожнее. Я, правда, отдаю себе отчет, что сколько бы я сейчас раз не сказал осторожнее, оно не обезопасит тебя в момент, когда это на самом деле случится. Тем не менее, все-таки вспомни об этом, когда, если попадется кричащий ребенок, да. Тут... К этому нельзя. Я... Подготовиться ну... к этому нельзя. Да, я тоже как бы не знаю, как я себя поведу. С другой стороны, как бы у меня... Из детства, скажем так, у меня сохранилось гораздо больше тактильных ощущений, чем любых других. Ну, так сказать, воспоминаний, скажем так, тактильных. И я помню, насколько же иногда было просто невыносимо. Особенно вот тактильные на самом деле ощущения, они у меня самые ранние, то есть я сколько у меня. Самые ранние визуальные у меня это, по-моему, что-то около трех лет, а самые тактильные у меня идут еще раньше. И я вот очень хорошо помню, что иногда реально были страдания. почему я, я сам не особо понимал, почему. Так что в этом плане, скорее всего, когда у меня, если попадется такой же случай, то я, в общем, во всяком случае, постараюсь снестись с максимальным пониманием, потому что реально иногда бывало ну, невыносимо абсолютно честно говоря про тактильным несколько странно слышать потому что ты же жил-то как бы тебе не перенали ты жил в этом в большом таком загоне про который можно отдельно когда-нибудь рассказать но ну, в общем такой специально построенный на полкомнаты и манеж и, как бы, не, не, не пеленали там, вроде в одежде неудобную, не, не, не одевали? Нет, нет, нет, Я говорю про времена до Загона. А, до Загона, до Загона. Ну, все равно там, по-моему, я пеленание не помню, чтобы было, что там могло быть такое прям тактильно неприятное. Слушай, что угодно. Сейчас банально, например, заснуть, вот я, например, не могу после, вот сразу после душа, например, заснуть не могу. Слишком сухая кожа, это просто невозможно. Иногда просто из серии ⁇ Лег неудобно ⁇ поворачиваешься, ничего не изменяется. Но, в общем, в детстве такой фигни было значительно больше. Сейчас ты как бы больше понимаешь, как твое тело работает, как тебе лучше лечь, банально. А в детстве у тебя все с нуля, ты экспериментируешь, и большинство экспериментов абсолютно неудачные. Чего только я помню эту машину, кровать-машину, когда у меня были кошмары довольно часто. ну... У меня вообще очень долго были почти всегда кошмары, особенно с падением. Я помню, там вот это... Над головой была полка, я уж не знаю, до чего. И до машины я всегда, когда у меня были кошмары, я вставал там среди ночи, там, может быть, даже что-то произносил, и я как бы вставал так, ну, торсом полностью так почти. Ну, или хотя бы голову поднимал значительно. Я помню, что мне хватило всего лишь одного кошмара в машине, когда я поднялся, сразу долбанулся головой об эту полку, и больше, больше я не вставал при ночных кошмарах. Ну, это может даже плюс какой-то, я не знаю. прям отучил мгновенно. Ну, ладно, это, это, это уже, во-первых, явно про более старший возраст речь пошла. А во-вторых, слишком далеко от Звездных войн. Uh, так, у нас 21 минута. Не знаю, ты видел что-нибудь интересное? Я просто не, не слежу за... сосредоточен на воспоминаниях не слежу за, за чатом. Там есть что-нибудь из вопросов там по отвечать? Да нет, в общем-то, тут куча диалогов было, как там самки у нас в разных городах. Вот, в смысле... Это про что? Я не знаю. А. Можешь спросить. Не, просто контекст не понял. Ну, контекста в общем и нет. Вот тогда, если соглашаются, ну и тогда. Если подводить некоторую черту, в общем вот, как говорил этот юморист, который про феминисток рассказывал, про феминистский плакат, да? Picture that level of obsession and feel sorry for me. То есть вот о чем я думаю, когда смотрю Звездные войны. И <свят> не уверен, что этому стоит завидовать. Но, в общем, для меня все это совпало, все это вместе и все это еще перекрестилось с... я, я же не просто, я же решил именно... Не просто, как бы, а когда у меня двинулась ну, голова на этом в некотором смысле, то есть я начал понимать, что это некая подсказка, да? Не смысл, смысле, что это рецепт, а в смысле, что она, по крайней мере, объясняет, почему и как это происходит, механизм, последовательность. Я решил разыграть эту драму до конца. И разыграть я решил таким образом, что... Купил тогда первые, еще эти первые два световых меча, которые из Германии первый привез. Перевозка, помню, отдельно доставил, это было очень смешно. То есть они же такие хрупкие достаточно, я их, естественно, не мог сдать в багаж, я их взял в ручную кладь. Они как бы узкие, но длинные, в упаковке, значит, в двух таких картонных коробках. Но они, в общем, для спарринга не годятся. Кстати, они сейчас есть, они это, действующие и вполне себе в нормальном состоянии, там все, все лампочки работают, все звуки и все такое. Ну, в общем, которые копии, вот, не которые спарринговые, а которые копии. А, значит, я их проношу на борт, и там при, при, перед посадкой вас сканирует повторно багаж. Значит, они их сканируют, вот, я как по-немецки особо не говорю, вот, они там, так, смотрю, значит, замерли, смотрят, они увидели на сканере, такой так, консилиум собрался из трех человек, значит, они там размышляют, что это, вот. И они меня такие, ну, там, в общем, спрашивают по-английски, там, на ломаном английском, говорят, типа, что это такое? Ну, я решил, думаю, не буду пока вдаваться, я говорю, это игрушка. Они такие, а какая игрушка, как паровоз, что ли? Говорят, мы не разглядим. А я накануне буквально видел, первый эпизод шел на немецком языке на телевидении. Я его смотрел, причем это было совершенно улет, но это было так смешно. Особенно вот солдаты и вот этот вот торговец на немецком языке просто, ну, невероятно круто смотрелось. И я запомнил, что это называется лихт-шверт. Лихт, Licht, ну, свет, соответственно, шверт это меч. Вот, и я им говорю, лихт Они такие увидели, поняли, что это действительно оно. И этот, ну, там, мужик, который был такой в форме, засмеялся и говорит, мм, типа, шверт, шверт, эксфорботен, типа, извините, мало не пустите, меч, меч нельзя. Ну, так, их ха в общем, пропустили на борт. Короче, ну потом ты, наверное, помнишь смутно, то есть я их привез, и мы с тобой их, собственно, использовали там в темноте около леса, там, и не просто использовали, а еще и под музыку там, да, причем музыка. Я просеял наверное всю музыку из Звездных войн. И оказалось, что лучше всего подходит именно вот эти боевые сцены из третьего эпизода, собственно, где идет вот эта финальная драка между. Между Убиваном, да, и. и. и... Анакеном. Ну, и мы с тобой, собственно, так сказать, разыграли это вживую. Лет тебе тогда было мало. Сколько тебе было лет-то? Наверное, в районе, в районе, наверное, 6-7, наверное. наверное. Ну, ты как бы крупный товарищ был, но все равно, в общем, 6-7. Вот. тем не менее, вот это все, это ночью выглядело действительно ужасно драматично. Честно, я когда первый раз мы это с тобой делали, у меня буквально мурашки по коже шли. Вот от того, как это все происходило. То есть я взял с собой колонку. Да, у меня в колонке играл вот этот саундтрек, мы его рядом бросили, а сами начали, значит, вот это вот изображать там что-то. И вот это все это вот так сильно срезонировало, все это так подходило ко, ну, ко всей ситуации, в широком смысле, я имею в виду, что происходило вот последний там год, там полтора. И все это вот вместе, все это еще кишмя, все это у меня наложилось, и все... Кстати, по-моему, как раз недолго до этого вышла третья часть, это где-то было очень близко, она была относительно новая тогда. Это было вот самое последнее из, этой, из этой шестилогии этой. В общем, у меня буквально были мурашки по коже. То есть ну, у меня ну, аж, аж, не знаю, что-то типа судорог было в руках. Вот настолько это сильное было, вот, ну, впечатление на меня производило. Именно вот эта вся вот эта сцена, что она у меня все это, все это играла. В голове все это музыка, все это сверкание ночью, все эти мечи. То есть достаточно сильная иллюминация и эффекты, чтобы действительно ну, как бы, переносить тебя, то есть она как бы у тебя как искра такие зажигает, да, а у тебя всполохи идут уже про твое собственное, там, не, не про фильм. Потом как-то это угасло, в общем, более-менее, когда мы стали чаще это делать, да, потом при сети дня еще, потом там вот этими другими мечами как-то все это, ну, как-то стало проще, а может просто потому, что я прожил эту фазу, как бы, она у меня вот, ну, так сильно уже не, не играла. Но это была важная штука, в общем, и даже может быть стоило бы когда-нибудь это попробовать что-нибудь такое проделать еще, тем более мечи в общем есть, лежат и нишо нас, так сказать, не сдерживает. Вот Что-то да, в этом ну, есть. Я помню, мои крутые ощущения закончились ровно на том моменте, когда мы начали попадать друг к другу по пальцам. Ну, мы просто не недоразвили тему, надо было какие-нибудь перчатки там, такие толстые достаточно, Может, даже настоящие фехтовальные перчатки ну, найти. Потому что, да, оказалось, что меч это серьезная штука, это как бы палка. И попадание там, по суставам, там, по пальцам, в общем, это серьезно. Да, даже, даже просто по, там, ну, по руке там, или там, по спине, когда там изворачиваешься, то каждый удар это синяк, там, а то и синяк с кровью. там, в общем, А если по пальцу, то там прям это такие набухали суставы, то есть это так прилично больно. Но очень нужно было просто продумать защиту. Просто мы не стали этим заморачиваться, во-первых. А во-вторых, мы, собственно, тогда потеряли контакт, да, такой постоянный. Ну, как бы стало и вроде вроде как стал не до того. Так, тут э, наконец-то появилось, на что можно ответить в чате. Так, э, значит, э, моя мать наш стрим не смотрит. И, собственно, вообще про деятельность э, Сергея, ну, может быть, примерно знает, я не помню. Ты вообще как-то его хоть немного посвящал ничего конкретного но я бы скажу, не могу исключать ни то ни то то есть может быть да может быть нет скорее нет чем да ну, ну может быть ну в общем она точно его не смотрит вот на это уже могу поставить <с doit> какую-нибудь сумму ну не то что прям серьезно но а, ладно по поводу того что сын в м.д. ну вообще я себе не считаю частью мужского движения да и сергей вроде тоже каком-то каких-то... Ты точно объяснялся, почему МД, в общем, тоже не самый лучший ярлык, что ли, как это сказать? Ну, я конкретно, если ты про мой каст старый, он, речь шла про МЭКТау, а это как бы не то, чтобы прям совсем, ну, если МД ш... если брать в самом широком смысле, то, конечно, часть. Если МД, как какие-то конкретные вот объединения, там, из конкретных людей, то, ну, пока, по крайней мере, нет. То есть, пока просто я... Ну, видимо, настолько у меня не резонирует, что прям я мог вот вписаться в какую-то конкретную. Хотя я стараюсь, я стараюсь поддерживать со всех сторон. Все, что мне нравится, там, да, даже если это с противоположных сторон идет. Если коллега и что-то говорит интересное, я его поддерживаю, там. И, например, как он в общественной палате выступал, мне очень понравился. Он там говорил совершенно правильные вещи, очень правильные. Там, если мне нравятся там противоположные, когда там его, и, и сам, собственно, недавно тот ролик писал, тоже, как бы, когда я вижу, что, ну, ну, что-то не резонирует, ну, я говорю об этом и все. Мне кажется, слепо поддерживать, как и слепо критиковать, это, в общем, ну, не мое просто, и все, я, я... Может поэтому и, собственно, пока в объединение не очень тянет вступать, потому что, как бы, членство объединения, оно обязывает вас к разделению политики. А, например, в эту политику входит, например, а мы вот против, там, X. Значит, и я должен быть против X. А если они против X, то что делать теперь? То я не могу быть членом объединения. Ну, вот такие вот. И в другом объединении там друго, другой, там, X, Y тоже там свои проблемы. И, и так везде. Ну, в итоге, вот, так получается. Ну, а я, пожалуй, вообще себя к никакой борьбе за права не могу причислить. Ну и, наверное, не то, что прям разделяю. Я разделяю любые здравые идеи. Естественно, мужское движение... Ну, у любого движения есть здравые идеи. Естественно, то, что, мне кажется, здравым мужском движении, я поддерживаю. Но все-таки сказать, что там... Я даже частично отношусь к нему, нет. Во всяком случае, я так не считаю. По поводу того, что мать смотрит, это удар для нее. Ну, как бы моя мать уже давно э -э -э, смирилась с положением дел. Я сомневаюсь, что вот, что бы я вообще мог ей такое сказать, чтобы для нее был удар. Ну, естественно, из правды там. По-моему, ничего. Как бы человек, в общем, смирился смирился через э, религию по-моему выход на уровне алкоголизма ну ладно все-таки получше а, ну в общем я сомневаюсь что там хоть какой-то удар это будет ну э, я что что я такой из такого помню именно помню во первых я говорил что я выступал в шее но не показывал самого выступления я делился конкретно делился твоим выступлением армейским по поводу армии вот но не ссылкой на канал а просто отправил запись счел что там были важные вещи которые матери нужно было бы слышать и знать вот и все что еще? Еще я, по-моему, говорил, что мы делали кинопоказ, и что ты там каким-то образом участвовал. Ну, собственно, вот, наверное, и все. Ну, а суть кинопоказа, как бы, красная таблетка, это не тайна, да, там можно в Google забить, в общем. Что тут? Ну, все. Как бы я тайны из этого не делаю, но, в общем, и, что называется, прям на... впихивать тоже не впихиваю. И... На показ не выставляешь. Да. да. А, а, как бы, твой собственный активизм, ну... Собственно, я как бы, ты, ты как бы, у тебя как бы, свой путь, что называется, да, там, я, я надеюсь, что ты будешь тоже Мэк в своем роде, ну, не спасать там активизм какого-то, а в смысле, я под этим понимаю осознание. И мне нравится думать, что вот через все вот такие странные вещи, в том числе через Звездные войны и э, стуканье пластиковыми этими палками там по пальцам, тем не менее, какая-то странная вот, ну, около чуда произошло, и ты действительно как бы проснулся задолго до того, как люди это делают ну, вот, в среднем в нашей массе. И надеюсь, что это и есть, собственно, плоды реальные. А ты уже, в свою очередь, сможешь когда-нибудь объяснить это там своему ребенку, если об этом речь пойдет. Ну, mm -hmm. к Мэктау, в общем, меня тоже отнести нельзя, поскольку я тут э, серьезно общаюсь, так сказать, с женщиной, еще и планирую семью. То, ну, это, тоже видел... не очень вот я лично конечно тут никаких противоречий не вижу но большое но количество вот видят, большое да. количество да вот это, именно. это правда да так тут спрашивают сколько сыну лет сколько тебе лет ну я не знаю не совершенно совершеннолетний ну пусть будет 18 ладно так и быть да чем я занимаюсь медсестра младшая а, издающий ИГА, что тут еще можно добавить? А, ну еще работник Макдональдса со стажем в два лета. Такими вещами я занимаюсь. Ну, в общем, будущий медик будем надеяться. Вот. ну и просто так уж по как бы одновременно и повезло, и не повезло. То есть, это вот вся эта неприятная, в общем, история, да, длинная, которая, к сожалению, могла очень плохо кончиться всем иначе. Но которая, к счастью, привела к некой такой точке роста, хочется думать. И вот сказать, то, что сейчас есть, да, это... Как это не удивительно, но вот это плоды... В том числе того, что, то есть тех решений, которые я тогда принял. Хотя, конечно, я, естественно, не видел, что они вот до такого могут, к такому привести. То есть для меня это некоторое чудо. Опять же, это, ну, я, я, я такого не планировал. Даже в самых смелых мечтаниях у меня такого не было. Вот, Ну, видимо, какой-то в этом был смысл вселенский. Как-то так. Ну что, скажешь какое-нибудь совершающее слово по поводу звездных войн и отцов и детей? Именно, ну, более-менее по теме. Как, как, как у тебя резонирует что-нибудь из этого вообще, вот именно вот в этой тематике? Ты видишь себя в этом сюжете где-то? Вижу ли я себя где-то в этом сюжете? Ну, во-первых, я тебе скажу, что я точно помню, был момент а, и был он, по-моему, даже до переезда, ну, где-то накануне, когда я резко почувствовал... То, что мне нравится, так сказать. Ну, я нахожу что-то привлекательное в стороне а, темной. Ну, не в плане там силы, а в плане, что как-то себя отождествляю с ней все равно. А, по поводу конкретно отцов и детей. Ну, знаешь, мне очень трудно было, так сказать, применить себя там на того же Люка, а тебя там на Дарта Вейдера. Ну, хотя ты, конечно, вроде очень старался подобную вещь сделать, но у меня как-то вот, ну, Ну, не переносились эти образы. Все-таки слишком специфичный тот самый Дарт Вейдер и слишком специфичный Люк, потому что они прям вот абсолютные две противоположности, и каким образом они вообще нашли общий язык, непонятно особенно. Ну, потому что особенно по расширенным вселенным там, Дарт Вейдер скатился в какого-то полуманьяка-психопата, который людей валил пачками. И вообще, строго говоря, даже в оригинальной трилогии, там, по-моему, про это есть отсылки, что, в общем, пользователи «Темной стороны», они, по сути, такие э, божественные наркоманы, что ли. Ну, то есть «Темная сторона» она такая, но ну, настоящий наркотик просто на другом уровне. И что все, кто, в общем, на нее подсаживаются, в общем, во-первых, не слезть очень тяжело, а во-вторых, в общем, хочется дальше идти в этом плане. Так что, в общем, непонятно, каким образом он смог сделать такой шаг, я имею в виду Дарт Вейдер. Вот. И каким образом настолько весь из себя правильный люк, который представляет чистое прямо олицетворение света, смог даже отождествить себя с отцом, поскольку в таком случае, он как бы в любом случае, на каком-то уровне стал на его позицию тоже. Каким образом он это смог сделать, честно говоря, для меня загадка. Особенно если, ну, я сделаю такое, хотел сказать, небольшое, но это будет, возможно, немного большое отступление, что, так сказать, по лору предыстории «Звездных войн» изначально как раз-таки существовал тот самый баланс сил. И что были люди, которые, они специально соблюдали баланс светлый и темный. И что по факту то, что сейчас, ну, на времена, так сказать, Звездных Войн. Там э, баланс поддерживают как раз и ситхи и джедаи. Они, в общем, оба, не, так сказать, обе стороны довольно-таки неправы. Поскольку дают предпочтение только одной стороне, светлой или темной. И что как раз-таки для нормального существования нужен баланс. И это небольшой парадокс, потому что, ну, как бы, вроде вот люк его достиг, ну, при этом как-то не особо. Особенно там, по его силам этого вообще незаметно. Он отдал предпочтение только светлой. Ну, в общем, э, все-таки, если мы разбираем полностью, так сказать, э, отцов и детей конфликт, то нужно брать строго четвертую, пятую, шестую часть. Потому что уже остальные начинают плохо в нее вписываться. А, так что, если мы берем конкретно четвертый, пятый, шестой, то вот тут уже можно сказать, что вот этот самый момент, когда Люк там стоит над пропастью с отрубленной рукой, и, собственно говоря, к нему обращается Даб Фейдер «I am your father», я помню, что он довольно-таки неплохо резонировал у меня, очень даже. Как тебе еще сказать, сейчас тут вопрос появился. Сергей, сделай каст про то, что ты затронул сегодня. Когда ребенок считывает по лицу матери, исходя из этого определяется поведением ребенка. Пометку, ну, я знаю, Пометку сделаю. Это не очень длинный каст будет, но да. Да, тут а... не особо что можно сказать, но ну, ладно. В общем, подытоживая, конечно, фильм, трилогия потрясающая. Как уже сказал Сергей, она вообще не про пиу-пиу. Как я тоже это читаю, но тем не менее, как сказать, в общем, конечно, я не затронул этот фильм, серьезно на меня повлиял определенное время, но большую часть времени все-таки он для меня был, конечно, пью-пью, а потом это стало для меня просто источником хороших историй. Так что мой опыт погружения в Звездные войны сильно отличается от твоего. Ну, прям-таки, реально небо и земля. Потому что ты изначально, так сказать, подходил практически с, с позиции Дарта Вейдера. Ну, когда мы говорим там про ту же третью часть. Я изначально подходил с позиции какого-то ближе там, к люку. Но я бы так тебе сказал, здесь тоже можно говориться, что в этом плане история Дарта Вейдера, если учитывать вторую трилогию, она прописана значительно лучше чем Люка. Поэтому отождествлять себя с Дартом Вейдером, как по, как по мне, значительно проще. Особенно, когда ты становишься старше. Ну, он больше, так сказать, кажется человеком, что ли, как это сказать. Ну, в общем, да, с взрослением как-то особый выбор не встает, типа Люк или Дарт Вейдер. Ну, там, гарантированно, в общем, Дарт Вейдер. Я не знаю, как это описать. Как что ли такое? Тоже некоторая стадия э, развития э, парня, что в общем. Дарт Вейдер становится основной фигурой, не знаю. Как как на уровне с Дедом Морозом, как вот, только конечно чуть попозже. Ну, я, я в завершении так с юнговской точки зрения прокомментирую: он же тень. Естественно, если по-юнговски трактовать, то тут дилемма вот эта, что один все черный, а другой все светлый, решается очень просто. Это один человек, вот и все. И когда речь идет, там, Люк разговаривает или там что-то делает со своим отцом, особенно это одна из ключевых сцен в фильме, вот эта вот сцена в, в каком-то там овраге, там, когда ему этот такой тонкий намек, который сделал Йода, да, говорит, иди, говорит, тебе это оружие не нужно. Помнишь о какой сцене, я говорю, да? Да, то, да, есть, да. то есть, между прочим, очень глубокая сцена, она просто именно ну, юнгиански очень глубокая. То есть, речь идет об интеграции тени всего лишь навсего. То есть, с юнгианской точки зрения все очень-очень-очень просто. У нормального человека одна из фаз взросления – это признание этой тени, да, и потом интеграция этой тени. То есть, когда он как бы исчез в физическом мире, да, он как бы ушел в образе этого сидящегося там силуэта, но, в общем, практически он стал его частью, он его интегрировал. То есть если это один человек, то это идеально вписывается. Вот она, интеграция тени. И, как это и положено у Юнга, да, то есть тень, одно из ее свойств, с одной стороны она хранит самые-самые темные стремления и черты, с другой стороны так получается, что она же хранит самые-самые ценные, самые-самые лучшие и светлые, то, что называется внутренним золотом. Смотрите книжку Роберта Джонсона «Внутреннее золото». Собственно, и все. Вот поэтому он в конце и достигает того, что он достигает. Он, он интегрировался. Он интегрированный человек. Он как бы вышел на... То есть готов к новому какому-то там, к новому об... витку спирали. Что там произошло в этих следующих трех частях, честно, по-моему, там... Я вообще ничего не увидел, честно, что там произошло. Какая-то какая ерунда там произошла. Но, по идее, у него должна была состояться еще один виток спирали какой-то там, следующий. Еще, еще одно. Ну, только даже сам актер Люка, в общем, наругался. Да, да. <с> Мягко говоря, на у Люка что да. там был. Да. Да не только, ну и и этот самый Джордж Лукас наругался, и огромная фанатская база наругалась, и э, актеры, которые снимались, даже даже сами актеры, которые снимались в этих сериях, и то они, в общем, к этому всему относятся очень так. Вот и получился такой пшик. Ну что же, на этом предлагаю заседание, посвященное 4 мая, закрыть. Благодарю большое за беседу. Надеюсь, она кому-то будет чем-то полезна. Может, какие-нибудь породить там, боковые ответвления. О, можно будем... тут это да. небольшое прерывание? Как с юнгианской точки зрения вписывается, что люк во враге убивает тень, а не обнимается с ней? Так он же, ну, он же на самом деле ничего не произошло. То есть это можно с таким же успехом сказать, что он, он, он спит. Вы что, никого, никого никогда во сне не убивали? <сих> в, в том числе, например, копию себя, э, там, отца, или там, мать, или там еще кого-нибудь из, там, не знаю, там, маленьк -малень маленькое, там, какое-нибудь кричащее животное. Ну, это вот из этой же серии. То есть, оно не, не произошло. То, то, что ему э, Йода сказал, что не бери с собой оружие, это, возможно, был тонкий намек из серии вот, э, как крошка енот. Когда мама мама была мудрая, там, у крошки кинота. она сказала, говорит, не бери с собой палки и не строй ему рожи». Вот, да, и он, ну, потом уже, да, на какой-то очередной раз, там, на второй или третий, он послушался и пошел без палки. То есть, возможно, если бы... Это, это просто, я так, понимаю, как я понимаю, в этот момент показывает, то есть, в явном виде показывает, что Люк не готов. То есть, ему совершенно прямым текстом показали все, что нужно показать, и он не увидел, он не считал, он не понял, о чем это. А это означает, что просто, что, ну, то есть он не готов ни к встрече с Дарт Вейдером, с настоящим, ни к, там, к познанию глубин себя, и Йода ему об этом говорит прямо, он говорит, что ты, ну, ничего не выйдет. Он видел, что тот, тот не готов, то есть это был тест, промежуточный тест, и он его завалил, вот и все. Но он, как и он с этого сделал выводы, это, знаешь, как это, невольно вспоминается ä... тень из Принца в Персии, как бы, ну, Мало кто сразу догадался, что нужно убрать оружие. Все-таки долбанул, скорее всего, разочек, может, больше. Да, там интеграция тени, между прочим, она хоть и очень мелким таким шишечком сыграна, но сыграна гениально в этом вот в принце в Персии. Даже странно, что Пелевин этого рассказе никак не упомянул. Очень странно. Это, это прям явно должно было быть упомянуто, в общем, ну вот не упомянул. Да, абсолютно. Так что ингнанский прочтение очень простое. Это все одна личность. И, и старцы, которые его обучают, это одна личность. И Лея, это его анима. Довольно очевидно, что это часть анима. Там мать, соответственно, тоже. Как бы, да, то есть это его все аспекты. И, наверное, ту же самую финальную <фи> очередную пытаюсь точку поставить. Лично ты, вот сейчас, да, какое бы у тебя там не было восприятие меня, как отца, да, или, или там, если меня брать в качестве примера, какое бы у меня не было восприятие а, моего отца, и то, что мы с тобой воспринимаем, не есть реальный человек. Это есть образ, некое отражение. да Это отражение, оно где существует? Оно существует в тебе. То есть ты его носишь, и ты носитель. И человека, которого ты носишь в себе, его в реальности не существует. Его просто нет и никогда не было то есть он до каких-то ну, до какой-то степени похож на реального человека да у него есть общие черты но у него также есть существенные различия причем в обе стороны и в, и в плюс и в минус есть очень темные вещи которых ты не знаешь там да и представить себе не можешь есть светлые вещи которых ты не знаешь представить себе не сможешь ну там еще куча всяких аспектов более мелких но как бы за образ вот этого отца да которого нужно почитать там я сейчас про обоих нас с тобой говорю Отвечаем мы, как человек, который осознал это, да, и живет в этом, и воспринимает это, который понимает, о чем идет речь. То есть, грубо говоря, ты, оказавшись на месте этого вот, э, люка в том самом овраге, то, вот на что нужно вопросы задавать, ты бы смог понять, что от тебя на самом деле требуется, и что тебе показали. Если ты можешь это понять и как бы понял бы, что нужно делать, то как бы ты считай, не, не зря эту часть жизни прожил, да, и ты как бы свою тень... Ну, какой-то степень пока проработал. Естественно, это никогда не какой-то разовый процесс, который ты сделал и все. Ну, какая-то, конечно, серьезная разовая работа, она происходит, но это как бы вечный такой спиральный процесс. То есть ты все время что-то там познаешь и в себе новое, да, и как бы интегрируешь это. Но как бы уже, конечно, таких вот огромных интеграций их уже не будет, когда ты первую вот эту вот дозу получил. Но главный вопрос остается, то есть добыл ли ты свое внутреннее золото? Если ты его добыл, то получается, что ты, в общем, интеграцию прошел. Индивиду, индивидуация, то что называется. Да? Если ты его еще не добыл, ну, значит, впереди еще приключения. Ну, пожелаем же всем героям, там, и нам с тобой, и всем, всем, всем кто нас слушает, там, и вообще всем, пожелаем успехов на приключениях героя. У этого есть, в общем трансцендентная причина и трансцендентная задача. Вот. Понять это сложно, но можно. Как-то так. May the force be with you. Ну что, пока. Удачи. Пока. Всем спасибо. Счастливо. Спокойной ночи.